Токсичные мужчины, как с ними общаться? Здравствуйте, мои дорогие. Очень часто меня спрашивают э, вот, про таких мужчин. И что же делать? Да? Ну, если это на моменте знакомства, то здесь еще стоит сто раз подумать, нужен ли вам такой мужчина. Да? То есть, э, ну, я понимаю, если, допустим, там у него ни разу не был женатый, у него шикарная квартира, куча заболеваний, и вы понимаете, что вы можете быть просто там, э -э в скором времени счастливой наследницей. Да? Может быть, и стоит тогда разобраться, как общаться с такими мужчинами, и стоит пойти в такие отношения. Да? Если вы знаете, что вы не будете ждать, что он там «выходи за меня замуж», скажет, а вы знаете, как его привести к этим словам. Да? То есть вы готовы, вы подкованы, вы грамотные в этом отношении, то есть э, построение отношений, вы очень хорошо подготовлены, да? Без подготовки тут не обойтись, это ну сто процентов. То есть здесь стоит хорошо обдумать, все взвесить, да. Стоит ли игра свеч? Конечно, это нормально. Я считаю это нормально, когда женщина хочет материальных ценностей, когда она хочет э, не просто там пожить э, с мужчиной ради закрытия потребностей в сексе и все, да. Или, как некоторые говорят, мы по любви. Да? Ну, любви здесь мало, здесь только закрытие желания секса, и все. И что-то хочет женщина оставить там своим детям, да? какое-то наследство. Ну, я думаю, что не стоит рассматривать такие отношения молодым девушкам. да То есть молодой девушке... Либо это должна быть очень хорошо подготовленная молодая девушка, то есть она точно должна знать, как, где она, как должна взаимодействовать, То есть вся жизнь ее будет как шахматная доска, на которой постоянно нужно продумать каждый ход, каждое слово, каждый шаг. И это, с одной стороны, сделает девушку очень-очень быстро выросшей личностно и духовно. С другой стороны, это будет постоянное напряжение, да? постоянно нужно развиваться. И девушки, которые постарше, когда уже это второй брак, третий, пятый, семь, дьмой, там, не знаю, э, я думаю, что есть смысл рассматривать, что женщина что-то после этих отношений э, получит материальные блага, да? сможет оставить своим детям хорошее наследство. То есть есть в этом смысл тогда разбираться с этими э, токсичными мужчинами, очень внимательно все это проходить и изучать. Да? Ну, сегодня я расскажу. Я думаю, что больше, конечно, это видео заинтересует тех женщин, которые уже в отношениях, уже жена такого токсичного мужчины, да, и там на каком-то этапе она это упустила, или, может быть, это тоже была финансовая заинтересованность, мужчина хорошо зарабатывает, у него, может быть, свой бизнес, или там такая работа, что ей можно сидеть дома, заниматься детьми, но в конечном итоге они понимают, что... В третий уровень отношений они не выходят, и они застревают там на, ближ... на последнее десятилетие в... в том уровне отношений, на котором обычно происходят все разводы. Да? То есть это уровень отношений называется, когда мы видим в партнере свои детские травмы. Да? И партнер видит в нас свои детские травмы, и важно их проработать, эти травмы, иначе они не дадут пройти следующий уровень следующий уровень уже уровень осознанности в нем уже не бывает разводов в нем люди уже просто знают что жизнь это шахматы и здесь нужно продумать каждый шаг чтобы выигрывать чтобы не проиграть да? и там уже это идет автоматически то есть человек уже выработал в себе эти новые привычки продумать каждый шаг каждое слово каждый взгляд каждую мимику каждый каждый каждый момент и они легко взаимодействуют, уже новые привычки на них работают, они уже легко взаимодействуют. Но вот на этом втором периоде, и еще если токсичный муж, люди иногда застревают на 20-30 лет. То есть вот у меня, допустим, бабушка с дедушкой, они вот на всю жизнь застряли вот в этом втором, они не развелись, но они были очень, я думаю, что оба несчастны. То есть у них были споры крики. Бабушка могла там полдня бухтеть на тему, что дед там с утра сказал там какую-то фразу, она там гу гу гу гу гу гу Он там в конце концов мог ей взять тряпку в рот засунуть, что устал слушать, просто нервы уже не выдерживают, да, то есть ее обубнение вот это. То есть реально такие ситуации были. Я маленькой девочкой, меня привозили не часто к ним на выходные, но я иногда была свидетелем вот таких некрасивых сцен. Я думаю, что на, на тот момент это была не единственная такая семья, потому что э, после войны было очень большим счастьем выйти замуж и знаний о том, как взаимодействовать с токсичными мужчинами не было. Ну, бывают также токсичные женщины, да, которые э, вообще вот, токсичные люди. Да, давайте так, наверное, будем говорить. Да, то есть, э, бабушка, которая моя там, полдня бу -бу -бу -бу -бу, говорила, кого хочешь выведет из себя. То есть, если она хотела э, человека вывести из себя, то она была большим специалистом. Но это происходило неосознанно, то есть она вот просто не контролировала свои эмоции, которые вот выходили из нее после там какой-то сказанной фразы. Ей казалось, что она правильно себя ведет, то есть ей не казалось, что она там делает поступок, который приведет к тому результату, который ей не понравится. То есть это просто неосознанный человек, не осознавал. То есть любой наш поступок к чему-то приводит. Представьте такого, допустим. Депрессивную женщину, которая плачет и плачет каждый день, у нее каждый день есть причина, чтобы плакать, да? то есть она там вчера обиделась на, там, на работе на шефа, сегодня она там обиделась, что ей опять придется кушать, готовить, послезавтра она обиделась, что вот ей никто не помогает полы мыть семье, там муж на работе, а дети там уроки учат, типа, да еще там как И она так каждый день себе придумывает какие-то эмоции. Но сколько это выдержишь? То, то есть эмоция, когда женщина плачет, она достаточно низкая вибрация. И другому любому человеку она женщина тоже вытягивает человека в эту низкую вибрацию. И там некомфортно. То есть женщина, когда в радостных эмоциях, и когда она в плачущих эмоциях, это две разные женщины. И ей самой некомфортно, и окружающим вокруг нее некомфортно. То есть это уже такая токсичность, это яд, ядовитость, отравление жизни себе и другим людям, когда человек постоянно находится в таких в негативных моментах. Да. Манипуляция. Человек манипулятор. Да. Допустим, я знаю такую девушку, она там муж там при, приехал там с работы и говорит, сегодня там продаж было мало. Она говорит, но «Ну, я знаю, что ты сделал все, что мог. И э, смотря каким тоном сказана эта фраза. Да, то есть это можно сказать э, с фразом сочувствия. Да, сказать, я тебя понимаю, ты старался для семьи, сделал все, что мог. Да, там, любимый. И можно сказать в таком формате, что э, она его подкалывает. Да, как смеется, стебется с него, да, что он сделал все, что мог. В конечном итоге это тоже некомфортно. Или человек, который постоянно в каждом слове находит какой-то смысл на свой взгляд. Да? И старается в каждом слове просто найти что-то негативное. То есть человек еще даже не думал сказать негативное, а она уже находит. Например, говорят, какая ты сегодня красивая. Она говорит, сегодня, а вчера что и некрасивая была? И, и скандал на, там, на весь день. Да? или на несколько дней, и хорошо, если это просто там коллега на работе или какая-то знакомая, что можно развернуться, уйти, а если это твоя жена, да, то здесь, конечно, проблема серьезная. Точно так же бывают мужчины, которые э, манипулируют, которые э, умеют так строить слова, что вы нечаянно попадаетесь в эти сети манипуляций, и э, вас просто заставляют делать какие-то поступки, ловят на слове, да, на каком-то обещании, ты мне там сказала, ты обещала, еще что-то какие-то еще такие моменты, иногда это ну, очень некомфортно, да? то есть очень некомфортно. То есть, есть влияние, есть манипулирование. Да? Это две разные вещи. Вот манипулирование оно некомфортно, я думаю, что никому. Но иногда манипуляторы это не осознают, что другому человеку некомфортно с ними. Это тоже такое отравление жизни. Да? Какое еще может быть отравление жизни? Человек ничего не хочет делать, мужчина, допустим, да? он тоже не покупает подарки, у него. Зарплаты хватает еле-еле на работу доехать. Да, у жены бензин без конца просит еще ее деньги. Домой не приносит деньги. Это тоже такая своеобразная ядовитость, токсичность в отношениях. Рано или поздно женщина осознает, что ее некомфортно с таким мужчиной. И важно осознать как можно раньше да, и начать уже что-то делать с этим. Но об этом мы поговорим сегодня же. Да? Ролевая нагрузка. Ролевая нагрузка. Бывает тоже, что человек путает роли. Да? Мужчина думает, что он ребенок в этой семье. И он ведет себя как ребенок. То есть ему не надо отнести на себя ответственность, ему не надо зарабатывать деньги, ему там не надо, не надо, не надо, не надо. Много таких моментов, которых не надо. К женщине, женщине относится больше как к маме, но с правом секса. Да? И вот все на нее сваливается. Это тоже такая своеобразная токсичность, с ней тоже некомфортно. Бывает, что мужчина гневается на ровном месте, вот прям раз и завелся на ровном месте. Да? Это тоже токсичность такая, некомфортно рядом с таким человеком. Бывает, что мужчина чувствует себя свободным, да? он там может завести подружку, уходить целый день где-то быть не оправдываясь. Да? То есть это тоже токсичность, которая заставляет женщину проживать в неприятных эмоциях. Ну и, естественно, измена. Да? То есть здесь есть, конечно, моменты, вот взятки тоже, да, когда мужчина что-то купит, а потом попрекает, я тебе все твои шмотки купил, да, это тоже такая токсичность, которая неприятная, то есть можно много, в принципе, перечислять моментов, просто в которых некомфортно. Бывает, что человек просто незнакомый человек, вот он там, я не знаю, в автобусе или в маршрутке сидит сзади вас, а вы чувствуете, что вот он тяжелый какой-то, тяжесть прям какая-то от этого человека идет, и вам тоже некомфортно. И вот что же делать с такими людьми, да? Первое – понять, что с вами все в порядке, да? что если вы чувствуете себя некомфортно, это значит, что то с тем человеком он ведет себя таким образом, что создает вам некомфортное состояние. Пересмотреть все это, не вестись на его манипуляцию, не поддаваться на его манипуляцию, да? не вовлекаться, находиться в наблюдении, в наблюдении своих эмоций, чувствуя себя комфортно или некомфортно, да? мне хорошо или не хорошо рядом. Да? Защита границ обязательно. Обязательно расставляйте границы. Обязательно указывайте, что вот так со мной можно, а вот так нельзя. Ну, конечно, легче всего это делать на берегу, да, когда вы только начинаете в отношения свои, Когда вы уже замужем, здесь нужна действительно серьезная работа психологическая с вашими убеждениями, которые позволяют вам быть в состоянии жертвы или в состоянии агрессора, которые создают вот это некомфортное состояние. Здесь не только в партнере проблема, а чаще всего в самой женщине. И если вы это осознаете через работу со своим сознанием, со своей головой, можно это все привести в равновесие, в гармонию. Больше всего нужно, конечно, категорически, категоричности подкреплений да, всяких, негативные и позитивные подкрепления. Что это значит? Допустим, что вам не нравится, вы говорите, да? «Дорогой, мне вот не нравится, что ты так со мной обращаешься, я себя чувствую некомфортно, я себя чувствую, что меня некому защитить, а муж – это как раз тот, кто должен защитить». Если это позитивное подкрепление, то значит вы, наоборот, говорите… Дорогой, я тебе так благодарна за эти цветы. Помнишь, какие цветы ты мне дарил там 18 лет назад да? или там еще что-то? Дорогой, мне очень нравится, когда ты меня благодаришь и когда тебе вкусно. Я же старалась, готовила, и мне очень приятно, что тебе вкусно. И когда ты это говоришь, я чувствую себя счастливой. Да? То есть какие-то моменты подчеркивать, что вас делает счастливой, помогать вашему партнеру сделать правильные поступки. Например, после какого-то его поступка или после какой-то фразы можно сказать, смотри, ты сказал вот это, сделал мне очень больно. А можно было бы сказать вот так и поменять какую-то фразу или интонацию. И я бы поняла мою ошибку, исправила, но мне бы уже не было так больно. И я готова меняться рядом с тобой, но... Пожалуйста, скажи это уважительно ко мне. да? Или, допустим, как вот моя дочь говорит, что я не могу мнение высказать. Я ей говорю, да, можешь, ты взрослая, совершеннолетняя девушка. Ты можешь высказать свое мнение, имеешь право на это, но ты должна его высказывать в уважительной форме к другому человеку. И тогда тебя услышат, и тогда тебя поймут. И это не будет созданием конфликта ни в какой ситуации. И это очень важно. Да? То есть своему партнеру нужно давать uh, понять вот эти моменты. Ну и легче это, конечно, все понимать самой, когда в голове уже эти правильные программы встроены. Хорошо, мои дорогие, я uh, вижу, что это видео будет полезным, да, потому что многие мне писали. Что же такое делать с этими ситуациями? Ну, конечно же, я рекомендую прийти ко мне в наставничество, да, то есть проработать какие-то основные активирующие точки, которые дают вам создание конфликтных ситуаций и выйти из состояния жертвы или агрессора, да? в какой стороне треугольника вы находитесь в этот момент. Ну и там спасателем тоже не надо быть. Да? То есть вот этот весь треугольник проработать и осознавать уже, чтобы вы не заваливались в эти э, аватары. А были гармоничны самой собой без всего этого. Ну и, конечно же, я вам желаю счастья. Используйте мои советы, рекомендации. Пишите свои вопросы под видео и подписывайтесь на мой канал. Увидимся в будущем. Пока-пока.